Доктор, у меня жопа болит. В каком месте? Возле входа. Вот пока вы это место будете называть входом, она всегда будет болеть.